В рамках акции «Ночь музеев» в Казанском федеральном университете прошли многочисленные концерты, экскурсии и музейные занятия. В музее имени Николая Лобачевского состоялось открытие выставки «Наше общество. Ученое братство». Мы постарались на этой выставке представить через экспонаты музейных коллекций роль общества в изучении Востока России. Праздник продолжился в ФАЕ главного здания КФУ, где выступил камерный хор «Гармония» Международной ассоциации выпускники Казанского университета. Позже выступление вокалистов продолжилось в императорском зале в рамках концерта «Наша весна», где кроме выпускников выступили и студенты КФУ. 19 мая в рамках «Ночи музеев» прошел пятый традиционный открытый хоровой фестиваль сотворения, одними из организаторов которого являются Казанский федеральный университет и Международная ассоциация выпускники Казанского университета. Фестиваль знакомил широкую публику с культурой и исполнительским мастерством хоровых коллективов из разных регионов России. Екатерина Галичева – Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз.